друзья всем привет вот купил фрезу пазовую и тут же засада это дешевая китайская фреза и в чем засада вот смотрите она в таком футлярчике ты такой покупаешь себе вот такой предмет да вот я заклеил название чтобы не компрометировать это самое такое тухлое название среди инструментов однако же продается в знаменитом гипермаркете ну я по дешману купил короче бюджетно потому что фрезы от именитых производителей ну стоит вообще очень дорого и вот смотрите все так красивенько да вот в таком вот футлярчике. ты такой думаешь да вот сейчас придешь да и вот откроешь но ну, тут вот надо надрезать вот эти эти кеточки, да ну и снимается легко вот этот вот стеклянный футлярчик да для мастерской, наверное, чтобы вот так вот было видно, вот через футляры оно будет типа комплектом где-то у кого-то стоять. Ну вот у меня вот такая одна единственная фреза в общем в чем прикол в чем засада да? смотрите вот так вот ее вытащить вот из этого вот отверстия просто невозможно я ее пытался выдавить она не выдавливается то есть вы думаете вы комфортно сейчас придете откроете вытащите фрезу ставите в инструмент и начнете работать не тут-то было вы заморочитесь вот, вы извлечением вот этой вот фрезы из вот этого вот корпуса в который она установлена да? ну типа для... подставочка вот она китайская засада и вот я, я давлю со всей дури. Во-первых, не каждая отвертка сюда подойдет. Смотрите, вот опять же, зачем нужно много инструментов? Смотрите, вот это не лезет, она толстая. Да? Вот эти вот еще толще, да, э, отвертки. Вот эта вот, она потоньше, но ее жалко. Она может, ну, или переломиться, или согнуться. То есть нужна какая-то болванка для выдавливания. Смотрите, я со всей дури давлю сейчас, и жалко отвертку даже, вот. ну просто ее здесь она, зачем она или заклеена, или что. В итоге беру вот такие вот плоскогубцы, они не ухватывают. Рукой вытащить невозможно, потому что вот эти вот резцы, они могут порезать руку. А если за резцы плоскогубцами ухватиться, то вы повредите резцы. Ну то есть смысл какой тогда получается в, в новой э, вот этой вот фрезе. И вот смотрите, что приходится делать, смотрите, вот это вот, вот так вот, у, у, прижимать и вот так вот со всей дури удерживая, вытаскивает. вы некомфортно ее вот так вот извлекаете из вот этого вот, пока она новая, смотрите, то есть все, опять ее туда присосало, рукой вы никогда не вытащите, то есть засада, то есть вот вам надо заниматься вот этой вот ерундистикой имея пассатижи да вот такая фрезочка это мне кое для чего понадобится она ну в общем кому понравилось лепите лайк или дизлайк всем пока